Они уже третьи сутки делают так, чтобы это все замялось, я не получил свои деньги. Алексей третий сутки ходит вокруг букмекерской конторы в Брагина. По его словам, пару дней назад мужчина впервые в жизни сорвал куш, выиграл 160 тысяч рублей, но деньги свои получить не может. Сразу после окончания хоккейного матча интернет-программа пересчитала коэффициент выигрыша и присвоила статус «возврат». То есть Алексей просто получил свои деньги назад. Игрок считает, что его обманули, и что это не единственный случай в практике местных букмекеров. Отзывы очень плохие. Люди выигрывают по 400 тысяч. У них на счету остаются деньги, даже немаленькие деньги, 40 тысяч. Выигрыш не дают, счета блокируют. И... Ни деньги, ни свои не забрать, ни выигрыш не забрать. Букмекерская контора 1XBet Федеральная сеть. По России работает более тысячи точек. Заманчивый ассортимент ставок и на первый взгляд прозрачные способы выигрыша. По данным официального сайта у данного сервиса почти полмиллиона пользователей. Но чтобы забрать свои деньги, Алексею пришлось вызвать полицию. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Да-да-да. Следом за полицией подошел молодой человек, который назвался представителем фирмы. Он пояснил позицию букмекеров. По версии второй стороны, контора оставляет за собой право менять коэффициент в течение матча. А все данные с изменениями приходят в режиме реального времени из столичного офиса. Мне сейчас известно, с ваших слов, что вы свой выигрыш с коэффициентом один получили. Получил ставку возврата. Ставка была выигрышная, получил ставку возврата. То есть... Я поставил ставку на события, ставка сыграла, а мне вернули только мою ставку. Причем на проигрышах в этот же день коэффициент ставок оставался неизменным, утверждает Алексей. На месте решить проблему так и не удалось. И потерпевшие, и сотрудники заведения написали встречные заявления в полицию. Мужчина намерен добиваться правды в суде, а также обратить внимание надзорных органов на деятельность букмекерской конторы. Наталья Парфентьева, Сергей Мазилов. День в событиях.